Приветствую всех! И сегодня мы поговорим о том, как сделать дороги для нашего ландшафта. Мы будем использовать стандартный функционал движка, который нам позволяет рисовать дороги с плайнами. Итак, давайте приступим. Для того, чтобы начать создавать наши дороги, что нам понадобится? Во-первых, нам понадобится сам ландшафт. Вот у меня такой ландшафт. Как его создать? Давайте я его удалю, покажу, как создать. Мы переходим э, во вкладку Landscape. Скажу еще то, что, э, насколько я знаю, с плайнами можно рисовать дорогу. Э, конкретно в версии с 24 по 26, поскольку э, в предыдущих версиях у нас э, ландшафт... Э, Делается немного иначе, и у нас там нет функционала создания сплайнов для нашей карты. Так, переходим в Landscape. У нас появляются вот такие зеленые клеточки, которые являются секциями нашего ландшафта. Жмем Create. В принципе, нам пока что без разницы. И что мы делаем? Мы здесь должны вернуться в Selection Mode. Выделить наш ландшафт. И в Details мы должны поставить галочку Enable Edit Layers. И жмем Да. После того, как мы это сделали, мы снова возвращаемся в Landscape. И у нас появляется здесь Edit Layers. Что мы делаем? Мы кликаем правой кнопкой мыши, жмем Create. Снова кликаем на Layer 1, Rename, назовем его ROAT. И теперь нам нужно сделать Reverse for spline. То есть конкретно этот слой рот сделать для наших сплайнов. Снова жмем Yes. И мы получаем, так сказать, сплайновый слой. Следующее, что мы делаем, мы переходим во вкладку сплайн. Находится она в менедж. И теперь с зажатым контуром мы можем создавать, собственно, наш сплайн дороги. Ну, давайте сделаем примерно вот так. Теперь мы это можем все двигать, редактировать. Чем больше у вас будет секций, да, тем более детально вы можете настроить повороты вашей дороги. Пока что по стандарту они вот так. Следующее, что нам понадобится, нам понадобится статик меш дороги, который как бы будет иметь возможность повторяться. Сейчас мы это найдем. Maps, road, mesh. Сейчас я покажу. Так, единственное, что нам нужно в Selection Mode вернуться. То есть у вас Static Mesh, он должен иметь возможность в себе повторяться, если мы поставим два Static Mesh рядом. Да, то у нас края э, будут иметь одинаковую форму и таким образом, так, сейчас я ближе подвину, и таким образом да, мы не видим стыка между нашими объектами. Ну и также вам понадобится иметь э, э, текстуру, которую можно также использовать без стыков, чтобы она не имела повторений. И тогда у вас будет дорога выглядеть адекватно, без каких-либо полосок на стыках. Так, давайте вернемся в Landscape Mode. Так, здесь что мы имеем? Так, Жмем на эту иконку. Жмем Ctrl-A. Выделяем все. И нам нужно выбрать Mesh. Давайте перетащим Mesh нашей дороги. Uh, так, единственное что, секунду, uh, мы не здесь должны выбрать меш, uh, мы должны выбрать меш. Uh, так, landscape spline meshes, spline meshes, нажмем плюсик и здесь мы выбираем uh, наш меш дороги, да? и таким образом мы получаем секцию дороги которая будет повторять положение нашего сплайна единственное что к примеру если мы захотим вставить другую секцию дороги то она также должна иметь на входе такую же форму как и предыдущая секция и имея набор Статик мешей для секции дороги, да, мы можем создать какую-то разнообразную дорогу. Но у меня э, нету этих секций. Поэтому мы будем использовать только э, один Static mesh для одиночной дороги, да, без поворотов каких-либо развилок и тому подобного. Э, давайте выделим все. То есть не иконки, а конкретно сплайны. И единственное, что нам здесь понадобится убрать выделить все так выделить все секции так landscape spline mesh жмем плюсик выставляем наш static mesh и получаем вот такую вот дорогу так единственное что как мы видим да у нас она огромная то есть на данный момент static mesh повторяет ширину конкретно сплайна Ширину. Мы можем ее менять э, непосредственно в сплайне, либо же мы можем так hot, э, либо же мы можем включить э, одну галочку, точнее, выключить одну галочку Scale to White. Э, нажимаем, и у нас э, дорога становится соразмерно нашему static meshu. То есть, если вы static mesh заранее подгоняли под размеры вашего уровня, вашего персонажа и тому подобное, то тогда вы просто убираете э, галочку и у вас э, размер становится пропорционален вашему мешу. Э, так. Так, так, так. Хат. Что у нас за ошибка? Одну секундочку. Get icon Get Brush. так ошибку мы убрали и теперь мы можем зайти на уровень да и посмотреть как выглядит наша дорога наша дорога выглядит примерно вот так и теперь все что нам останется да это сделать текстуры э, земли и у нас уже будет дорога как отдельно машин который мы можем рисовать также здесь есть э, множество настроек э, к примеру э, так сплайн Например, у нас есть возможность, да, когда мы поднимаем нашу дорогу, то э, непосредственно у нас будет подниматься наш ландшафт. И у нас есть здесь э, множество настроек, э, которые отвечают, к примеру, э, за ширину дороги, да, если мы поставим галочку. Так, секунду, если мы поставим галочку Scale to White. И здесь также поставим Scale to White. Да, и мы будем использовать э, Half White. То мы можем изменять ширину нашей дороги, да. Но как мы видим, то, что оно не особо адекватно смотрится. Поэтому мы эти галочки уберем. Так, уберем галочки, но также э, Это нам позволяет сделать наши уступы, да, более ближе к дороге, то есть, если мы уменьшаем, то у нас уступы становятся ближе к дороге. Если увеличиваем, то больше. В принципе, давайте сделаем вот так. И также, если мы будем вниз опускать, давайте это опустим, то у нас также будет опускаться и ландшафт. И давайте также здесь сделаем поменьше. Так, что у нас еще есть? У нас еще есть э, Offset, Mesh Vertical Offset, то есть э, насколько будет дорога заходить под землю. В моем случае, да, она как бы немного парит над землей. И если мы будем уменьшать это значение, то мы будем опускать его под землю на определенный уровень. В принципе, вы можете поиграть с настройками и настроить, как вам нравится. Так, эта настройка нам позволяет увеличить. насколько крутым наш будет спуск и дальше тут мелкие настройки к примеру можно э, подогнать правый или левый уступ и тому подобное в принципе здесь э, настроек не так уже и много можно разобраться и все у вас получится так, давайте посмотрим. А, еще хотел сказать то, что здесь у нас есть галочка, галочка, галочка. Точнее, не галочка, а параметр. Сейчас я его найду. Где нужно указать тип коллизии. Так, ведем коллизия, да, и у нас есть здесь... Collision Профиль Name. И здесь э, лучше ввести э, какой-то профиль коллизии, с которым вы хотите взаимодействовать. Да? Э, все профили коллизии можно посмотреть в Project Settings. Коллизия. И здесь у нас где-то есть профили. Так. так, давайте сюда перейдем. Так, у нас есть пресеты, у нас есть каналы, каналы, каналы, прессы. Так, мы можем создать, к примеру, trace channel, default ignore, name, ну, в принципе, неважно, либо же выбрать какой-то из этих к примеру да мы ведем э, no collision ну, в принципе я не думал что это будет заметно так так так Пускай будет нон. Единственное, что здесь я бы поставил кастомную коллизию и здесь э, убрал бы что-то. Камеру нам нужно поставить на игнор и везибилите на игнор. Так, save, play. Так, ну, в принципе, все нормально. И также мы можем устанавливать на нашу дорогу. Мы можем устанавливать физические материалы. То есть мы в сам mesh можем встроить наш физический материал. Открываем mesh. И здесь есть у нас символ uh, Collision Physic Material. Мы можем устанавливать сюда, либо же мы можем непосредственно в сам материал нашей дороги установить физический материал и поставить сюда ваш материал если вы к примеру используете projectile которые будут вызывать какой-то эффект либо же если вы используете звуки шагов да, то у вас трейсом проверяется физический материал и вы можете установить это на дорогу. Это очень полезно, поскольку в каждой поверхности лучше делать свой звук, а не один общий для всех. И я думаю, на этом урок мы закончим. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч!